Всем привет, я Эндрю Бёрц Это мой фрагмент путешествий Сегодня мы идем на скалу Уклыкая И сегодня в наш выпуск Нативно интегрирована Красноусольская вода Пейте Красноусольскую И усы будут красные Так, тут у нас информация Про пещеру Таш-Осты А, Уклыкая И вот тут у нас Обалденный видок Вообще, это место представляется мне таким идеальным для летнего отдыха Тут есть куда сходить Например, в горы, если вы любите Есть где покупаться Есть речка Ну, не знаю, она по-моему мелкая, мы сейчас попозже туда сходим И вообще, просто здесь красиво Выглядит очень красиво, потому что резкий такой обрыв и э, кажется что высокая гора но на самом деле тут метров <музыка> что тяжело подниматься да не вообще на лайк на слабой. <музыка> у меня теперь тоже такой же ДД. тоже все тебе тяжело было подниматься <музыка> вот можно здесь детьми поднимать такая небольшая аномалия вроде как уже не особо сложный но почему-то выдыхаешься тяжеловато идти и еще зеваешь постоянно как будто воздуха не хватает а так можно там интересные домики юрты в виде курая и между ними такие мостики как на Мальдивах Вот мы покорили эту гору, и открывается такой офигенный видок. Тут, оказывается, есть короткий путь. Ему тоже можно подняться, но это как бы посложнее будет. Такой интересный лесок в виде запятой какой-то туда можно внутрь зайти, и вокруг будет тебя лес. А здесь люди с палатками. Прикольно, наверное, только тут и скот пасется тоже, поэтому запахи будут, наверное. Встретили пацанчиков с райончика, они нас тут не рады видеть, прогоняют. Мы решили не вступать с ними в диалог и обошли мимо. Все, давайте, пацаны. Такой вот тут местный пляж, есть раздевалки, туалет и даже спасательная рубка. Сейчас будем щупать водичку. Такой вот интересный фрагмент путешествий. Подписывайтесь на фрагменты путешествий. С вами был Эндрю Мёрт. Всем пока.